Если вы хотите чистого будущего, очистите себя сейчас. Я покурил блант, бла-бла-бла, э, сосуд дерьма увеличивается, и потом этот сосуд выливается вам на голову с такой силой. о привет меня зовут влад мешков это видео моя история мне кажется это очень интересная история занимательная познавательная поучительная я расскажу про наркотики в моей жизни как я попал в дурку немножко расскажу Интересные моменты в моей жизни. Родился я в Украине, в Светловодске. И переехали мы в Россию с родителями. Родители у меня очень хорошие, я их очень люблю, уважаю, ценю. В 2016 году умерла моя мама. И это очень как-то сказалось на моей психике, моей, на, моей, на моем самочувствии, сразу скажу, что не играйте с эмоциями, на самом деле это правда, нервы не восстанавливаются или может восстанавливаться, но с ними лучше не шутить. Как умерла моя мама, я начал курить сигареты, до этого я занимался спортом, я вел активную жизнь где-то до 18 лет. 20 может очень любил спорт презирал тех кто курит потом и я начал курить сигареты выпивал в нашем обществе это норма выпивать раз в неделю там два раза три раза чем больше ты пьешь тем соответственно больше хочется Потом переходит это в каждый день и пошла-поехала. Так много хочется рассказать. В общем, связался я с компанией такой. Не сказать, что они плохие, но просто сейчас такое время, что о траве, допустим, о марихуане говорят, как кто-то говорит лечит, кто-то говорит успокаивает, кто-то просто хочет кушать под ней. А я любил работать, я любил снимать под ней. Мне казалось то, что я внедряюсь, чувствую лучше, обо... ну, все чувства обостряются, я чувствую я лучше, лучше все понимаю. У меня концентрация огромная. Сейчас жопа, чтобы не мерзла, сяду на портфель. В общем Мне она понравилась Я курил Сначала редко У меня ее не было Мне там давал один дру друг В общем мне понравилось Курить траву один знакомый мне иногда давал, мы с ним там покуривали в компании. Сначала было весело. Я думал, вау, блин, реально есть рецепт правильного пути, правильной жизни. Ты расслабляешься, ни о чем не думаешь, занимаешься своим делом, вообще класс. Потом что-то как-то просто трава не цепляла. Приходилось и выпивать вместе с этим. Был такой случай, что я хорошо выпил. Так мне было весело. Потом меня позвали покурить травы. Я вышел. А и я так никогда не терялся. Я в первый раз в своей жизни ходил, и меня несло налево-направо. Я думал, реально умираю. Но время прошло, я просто сказал, я не буду пить, когда я курю траву. Потом у меня появилась девушка, я ее очень полюбил, но э, пристрастие к траве у меня не ушло. Она была как бы против, но она мне доверяла, она знала, что я курю немного. Потом я как-то начал сам отходить от этой травы. Я понял, что, блин, лучше по трезвику. Но как-то тяга все равно оставалась. Я был в себе настолько уверен, что я независим, там, все хорошо. Но, блин, оно изменяет сознание. И делает плохо. Я вас уверяю. Я вроде бы бросил траву ничего не пью не курю но блин поначалу трава веселила она так бодрила поначалу ты смеешься первый месяц например когда ты там пару раз в месяц курнул весело потом э, ты уже немножко привыкаешь но все равно классное ощущение ты можешь покушать там вкусно там туда-сюда после чего вы обязательно, если вы будете часто курить, словите матрицу. Я сейчас попытаюсь объяснить вам, что это значит. Это когда все вокруг хорошо, как бы, но у вас в голове такое ощущение, что вы все знаете и все на настолько чувствуете, что это аж страшно. Просто все вокруг веселые, а ты понимаешь что блин, ты же наркоман, в чем ты одет, что у тебя за носки. Люди ведут себя странно. И потом, когда ты не куришь после этого ощущения, обычная, обычная жизнь становится какой-то странной, скучной, депрессивной. Это очень плохое ощущение. Я перестал курить, но у меня завелись такие тараканы в голове, меня не тянуло к траве, но я начал становиться таким впечатлительным. Все, что я не услышу, в это я верю и очень всего боялся. Я думал то, что исламисты, те, кто э, читают Коран, это террористы. Ну это понятно, телевизор, лапша на ушах, я респектую э, исламу, они хорошие, молодцы. Потом я, лежал... Потом я поехал значит, в Киев со своим знакомым создавать визу в Чехию, мы собирались на работу, это было перед коронавирусом. Ой, я так перенервничал, я не знаю почему, у меня были какие-то уже отклонения в голове из-за травы, я был такой закомплексованный, жестко. Меня только пальцем тронь, я начинал в такую агрессию впадать, и все для меня были врагами. Я не знаю почему. Это какая-то магия. И я перенервничал, и, наверное, словил какую-то белку, приехал с Киева в Кременчук. и тут поехала, и тут поехала жара. А мне, показ... мне казалось, то, что сейчас, что все умрут от коронавируса обязательно, что это... Земля вычеркивает людей, так сказать. Потом мне казалось, то, что происходит война между женщинами и мужчинами. Камера каждые 10 минут отключается. Вот. Потом я решил умереть. И все это время я не винил траву. Я винил просто всех окружающих. Я такой добрый, а меня все не любят. Вот такая у меня была позиция. Все злые, все хотят мне зла. Я мне казалось, что я один вообще в этом мире. Я хотел покончить жизнь, чувствовал как будто бы долг. Не знаю, как это сказать. Я пытался не дышать. Я вот так выдохнул весь воздух и терпел просто. Это было ужасно. Я не знаю, может, мной кто-то управлял, манипулировал. Потому что, ну, когда мне было весело от травы, я всем ее рекомендовал, я пропагандировал ее, говорил, что вот класс, курни там. И занимался гадостями. За это я чувствую, что поплатился жестко. Вот Меня накрыло, я ничего не употреблял. Просто психологически я так э, паник. Мы ехали в больницу с папой и с девушкой, и все у меня было в красных и черных оттенках. Я такой, ё-моё, что происходит? Потом я себя опять возомнил Богом э, и убежал искать смерть. Я не знаю, как вам это объяснить. Я просто хочу вам сказать, что это не веселуха-трава. Это э, за все надо платить. Один раз, даже один раз не надо пробовать. Э, за каждый ваш раз сосуд дерьма увеличивается, и потом этот сосуд выливается вам на голову с такой силой. Фу, Это опыт. Хороший или плохой, это опыт. В общем, меня повезли, когда все было в красных и черных цветах, в больницу. А я решил искать смерть. Вот, блин, у меня в голове эта мысль. Надо всем позвонить, всем, кто плохие. Сказать, почему они плохие, они, блин, такие вообще вонючки. И я побежал просто, куда глаза глядят. Скинул куртку, бегу в майке. люди смотрят на меня, блин. Возможно, кто-то даже на телефон записал. Ну, дай бог, что не, чтобы не, не было этих кадров. Это ужасные кадры. Не смешные. Я бежал, как богатырь, искал смерть. Хотел, блин, с ней побороться. И прибежал на какой-то пир-пирс. Там, где, ну, лодочный, скорее всего. И думаю, вот тут моя смерть ныряю в воду в холодную воду это была, по моему осень что ли я уже не помню когда это было это было холодно как сейчас Вот а -а -а. прыгаю в воду а перед этим я вообще не смотрел пути отхода туда-сюда я просто вижу воду и думаю я же не слабый я же могу я прыгаю в воду вода леденющая Инстинкт самосохранения работает вообще как часы. Я максимально сразу отрезвел, успокоился, плыву в этой ледяной воде и просто смотрю, как мне спастись. Я не могу вообще ничего сделать. Я же прибежал бороться со смертью, но ты против инстинкта не попрешь. Поэтому, блин, пожалуйста, не прыгайте никогда с не делайте этого потому что вы пожалеете как я я пытаюсь выбраться везде высокой вот представьте вы плаваете а везде высоко такие ну метр где-то высоты мне холодно мало ну, супер холодно я вижу какой-то железный пруд где-то с третьего, четвертого раза я э пытаюсь так и толкнуться и схватиться за него, у меня это получается, я очень супер замерз, тяжело подтянуться, а перед этим я просил помощи у Бога, потому что я не мог выбраться, я думал, вот Бог сейчас явится, возьмет меня за руку и вытянет, но скорее всего это я уже через Полгода где-то понял, что он мне все-таки помог, он мне дал какой-то путь, направление. Я выбрался, еле выбрался, кричал перед этим же «Бог, помоги», но я думал, что он мне не помог. И я со всей дури, как черт какой-то погами, кричу «в лужу над собой». Кричу в свое отражение, где ты? А рядом со мной мужик, который вот с такими глазами. В общем-то меня мне накинул куртку мужик, я трясусь вот так просто. Я такой шок испытал. Это просто не передать словами. А, потом приехал. Меня нашли папа и девушка, я просто как какой-то зэк сижу вот так прикованный, меня ну, полиция, полиция э, наручники одели, я сижу и просто ненавижу всех, потому что я сам себе помог, Бог мне не спас и мне как-то не по себе. Mm. В дурке, в э, лечебница этой. Я пролежал две недели. Эм, я быстро очухался. Там тоже какой-то свой опыт интересный есть. Я хочу подвести к тому, что если вы хотите чего-то достичь, я не говорю, что я чего-то достиг, э, я просто хочу поделиться своим мнением. Если вы хотите чего-то достичь, не балуйте себя, свою душу, с всякими наркотиками. Алкоголь это тоже наркотик. Сигареты это наркотик. Вы смотрите на суперпопулярные фильмы, в которых главный герой берет, пьет виски, и он такой классный. Это не классно. Они просто зарабатывают на, это, на этом деньги. Вы должны это понимать. Очистите свой, себя внутри. Если вы хотите чистого будущего, очистите себя сейчас. Очищайте себя внутри. Это даже музыки касается. Вы слушаете рэп, да, он звучит, может, классно, он качает. Но для меня понятие качает, это когда, это как маятник. Вы идете в правильном направлении прямо, а эта музыка вас качает налево-направо, она сбивает вас толку. Вы слышите как бы вы чтобы вы не говорили по поводу того что да не важно что что там за слова как моргенштерн говорит э, главное чтобы качала хотите вы это или нет но это откладыв, откладывается у вас в, это, э, в голове тачки сучки деньги э, травка вот типа я покурил блант бла-бла-бла э, это все такая фальшь непоненужная это просто э, людям нравится дерьмо, и они это слушают, а тот, кто создает дерьмо, он зарабатывает на этом деньги, а сам по-любому не пьет, не курит, или хотя бы понимает, что это не нужно делать, он стремится от этого избавиться. Умные музыканты, они меняют свое направление, как я замечаю по скриптониту. Сначала был витамин, а сейчас подруга чистый если вам интересно послушайте я сейчас слушаю вбиваю в ютубе спокойная музыка просто пятичасовой видос если вам интересно если вы идете в школу на работу куда-то там в автобус едете подключите наушники найдите на YouTube спокойная музыка и послушайте вы поймете что вам в уши не лезет э, дерьмо. Я когда слушал рэп, я такой, блин, а ведь если я буду слушать, что даже это рэпер, рэперы такие богатые это сучки у них, так я что же буду такой. Ни хрена подобного, вы только будете комплексовать. В каждом треке рэпера он говорит, ты дерьмо, ты такой хреновый, а я вот такой классный. И вы это слушаете такие... Вау, это я фанат. Да даже мне нравится. Ой, пора взрослеть, люди. Сейчас такое время хреновое. Сейчас все просто э, показывают свой облик. С этим масочным режимом, с этим карантином. Все пытаются убегать от себя. Все идут в какие-то компании, в клубы чтобы слушать шум. Э, но все боятся своих мыслей, потому что у вас в багаже дерьмо. Избавляйтесь от дерьма. Избавляйтесь от травы. Я вам рассказал свой опыт. Я к этому пришел э, не, э, э, не просто так. Я хочу поделиться полезной информацией. Я был дерьмом может и сейчас я немножко дерьмо, но я буду исправляться. Я буду стараться. Вот я побегал, смотрите, чувствую себя классно. Сутулюсь, правда, немножко. Пришел в лесок, а вы вряд ли, блин, просто придете в лес, чтобы пообщаться с какой-то железкой. А просто пробуйте, пробегитесь, погребите листья в конце концов, уберите во дворе, блин, в подъезде, как говорил, идущий к реке. Так что за вас. Водички. Всем успехов. Всем здоровья. О, пока.